Audi Q7, двигатель CASB. KAS, вот. Пользуясь тем, что двигатель полуразобран, решил снять видео по снятию стартера. Пользуясь тем, что просто будет визуально видно, что откручивать, зачем откручивать без головы, потому что если головка будет стоять на месте, Показать на телефон будет проблематично. То есть все операции, которые я буду показывать, они будут проводиться, как будто якобы головка стоит на месте. То есть машина в полном, в полном собранном варианте. Значит, появилось у людей несколько вопросов. Кто-то там подушки двигателя кратит, кто-то какие-то стабилизаторы снимает, не знаю. Вот. На буге на, кас... на касбе снимать ничего не надо. Никаких стабилизаторов. Делается все просто. Ну, относительно просто. Значит, снять генератор обязательно. Генератор снимается. Вот тут он стоит. Вот. Генератор как снимается, смотрите в прошлом видео. Далее. Чтобы не было лишних, ненужных мучений. Я лично снимаю короб воздушного фильтра. Можно также снять переднее колесо, можно снять подкрылок и отсюда вообще изумительный доступ получается в том направлении, то есть вот так вот. Я э, последнее время просто снимаю вот этот короб, вот. а дальше если кому-то не лень, можно снять и подкрылок, будет только лучше, будет замечательно. Значит, Первым делом отключается масса под сидушкой водителя, опять же смотрите в прошлом видео, чтобы ничего нигде не закоротить. Далее нам надо открутить одну гайку, три болта, крепления стартера, одну гайку, которая держит трубки вместе с плюсовым кабелем. И гайку крепления клему на стартере самом. Плюс фишка на стартере. Значит, показываю. Эта операция делается вот с этой стороны. То есть, когда у вас нет воздушного фильтра, когда снят генератор, здесь элементарно все подлазится. Значит показываю. Снимается вот эта фишка. Откручивается. Снимается вот тут резиновые. Колпачок на гайке. Снимается этот резиновый колпачок, откручивается гайка. Снимается клемма плюсового провода кабеля на стартер. Далее. Пользуюсь тем, говорю, что мне удобно снимать без головки, показываю опять же отсюда. Залазится он туда, подниз. Оттуда. Единственная проблема в том, что либо оттуда пролазит рука, либо ваш взгляд то есть голову засунули посмотрели далее голову высунули рукой нащупали открутили примерно таким образом надо снять вот эту гаечку вот гаечка крепления плюсового кабеля и она также трубки держит потому что плюсовой кабель будет мешать чтобы добраться до болта опоры вот. болт опоры я сейчас покажу с другой стороны вот видите, одна гайка стартера, точнее один болт стартера, который прикручивается. И второй болт. Сейчас попытаюсь показать с другой стороны. Что понадобится для этой операции? Для этой операции надо сгородить кучу удлинителей. Вот такого плана. Удлинителей, как говорится, много не бывает. Лучше по возможности два длинных. Плюс карданчик, плюс головка на 16. Можно еще каратыш сюда. Можно из нескольких кар каратышей набрать. Можно три их заиметь. То есть лишних не будет. Но два длинных, это как минимум. С карданчиком. Головочка на 16. Также понадобится накидной ключ на 16. Не с какими-либо там загибами и прочими, а именно плоский, чтобы он был плоский. Вот. В зависимости от того, один вы будете снимать стартер или двоем, операции будут, также инструмент разницы. Сейчас по полез вниз. Если снизу, значит суть какая. Вот у нас открывается доступ. Опять же говорю, либо лицом, либо рукой вот видите гаечка плюсового кабеля крепление плюсового кабеля вот. подлазится рука и там все на ощупь чувствуется есть второй вариант второй вариант вот отсюда из-под колеса перехватиться так вот ту гаечку откручиваете у вас начинает ходить плюсовой кабель уже можно сюда головку подставить и так далее так извиняюсь за качество потому что смотреть не в телефон и показывать и снимать это очень неудобно так нам надо выкрутить первым делом болт опоры потому что если вы его не выкрутите вы не сможете вытащить верхний болт стартера вот. Видите, да? болтапоры. Я его отдал уже. Сейчас покажу, каким образом. Он выкручивается и вынимается. И у вас появляется доступ к этому стартерному болту и, соответственно, ко второму. Сейчас покажу, как это делается и откуда. Берется конструкция из двух удлинителей карданчика и головки как я показывал только что раньше, вставляется вот отсюда. Вот, видите. И упираясь, если вы один, одной рукой вот здесь, чтобы эта конструкция не рухнула, второй рукой со всей мочи сворачивайте за трещотку. Усилие нужно чуть-чуть, лишь бы свернуть, а там уже болт выкручивается свободно. Пальцами рукой. Без каких-либо приспособов. Далее берем опять же этот удлинитель наш чудный длинный. Вот он. Просовываем таким образом. Тут, конечно, желательно еще брать коротыш или три удлинителя. Вот, карданчик переставляете в соответствии от того, как удобней. Вот. И подкидываете на нижний болт стартера. Сейчас покажу, где он. Сейчас уберу конструкцию. Вот он. Вон он, родной, видите. То есть я его выкрутил вообще без каких-либо проблем. Напоминаю, что, конечно, во избежание лишних трудностей лучше иметь напарника. Тогда, когда знаешь это, как делать, времени на снятие стартера порядка ну, 20, образно говоря, минут. Ну, без учета генератора и прочей ерунды. Чисто занятие стартером. Сейчас буду показывать, как снимается последний, третий болт. Значит, перед... Третьим верхним болтом не забудьте выкрутить болт опоры. Самый вкусный болт. Вот Выкрутили мы нижний. Сняли мы болт опоры, открутили. Вот, выкручиваем верхний болт. Наставляем накидной ключ, именно плоский, без всяких изгибов. Вот так. И если повезет, тяните за него рукой вниз и срываете если силы недостаточно, то единственный вариант, наставляете сверху него монтировку или ломик, что-нибудь подлиннее. И обголовку отжимая, тянете. В общем, чтобы хруст прошел. После того, как хруст прошел, вы его сорвали. Все элементарно откручивается уже пальцами. То есть, образно. Вот. Вот так, хоп, и все. И перекидываете. Без телефона делать это удобнее. Так что, просто страшно выглядит. Этот, этот подлец в снятом положении. Нижний болт, верхний болт, болт опоры двигателя, лапы, как я ее называю. Значит, на все про все признание дела уходит около минут 20. Чтобы в следующий раз не махаться вот с этим болтом, Рекомендую вам вот этот верхний болт сточить примерно вот так наполовинку. Усилия оставшегося вполне хватит за глаза, чтобы держать эту конструкцию. Потому что с помощью привалочной плоскости его никуда ни влево, ни вправо не вывернешь, не повернешь. То есть эти болты сделаны на очень большое подстрахуй. Вот. Тогда вы сможете его вытащить, этот болт, не выкручивая вот этой опоры. Вот так. Таким образом. Вытаскивается он, соответственно, вперед, после того, как место генератор освободил. Ну, как говорится, всем, всем спасибо.